Ихтеандр. Пряный кофе, вечерние зори. Месяц дремлет на левом боку, Бог луны в звездно синем уборе Птичьей стайкой в ветвях начеку. чеку. того хороши эти зори, Что под вечер, как самый итог, Жизнь, возникшая некогда в море, Инстинктивно находит Исток, и кофейным густым ароматом Овивает пустеющий пляж. Называешь меня старшим братом И вообще обожаешь винтаж. И пока мы купаемся в море, На тебя любуется бог, бог луны В еженочном дозоре, путешествующий на восток. Так бывает, что с первого взгляда Красотой поражает пейзаж, а потом восторгает прохлада и пьянит благородный купаж. Кардамоном, подаренным Чандром, дышат наши с тобой острова. Называешь меня Ихтиандром и не знаешь, насколько права. Твой любовник, соленое море, Ихтиандр, языческий бог, кто спешит в звезды на синем уборе. На сверкающий черный песок, и пока многоликий повеса дарит щедро желание жить, ты ему потакаешь, принцесса, ты его позволяешь любить.